Распевка по аккорду это такая достаточно классическая в понимании многих людей распевка, она звуковысотная, мы идем по полутонам от нижнего нашего звучания голоса к верхнему и в данном случае нам нужно захватить вот эти низы и серединку, наверх мы пока идти не будем. Как вам понять, что вы уже подошли к верху? У вас начнутся дискомфортные ощущения во рту, в гортане. Вам захочется как будто подтянуться, и когда вы вот такое почувствуете, либо какое-то першение, напряжение, неудобно петь, да, неудобно, некомфортно, там и останавливаетесь. То есть это уже та граница, где вам нужно переходить в микс. Микс мы будем дальше брать, и вы будете отрабатывать микс в том числе и с помощью этой распевки. Но пока нам с вами нужно отработать здесь вокальный нос и базовые принципы вокала и ну, немножечко погулять походим по ноткам на разной высоте распевка это изначально дана в достаточно быстром темпе вы можете зайдя в интернет ускорить темп или снизить Темп данной распевки. В следующем видео я покажу, как это можно сделать. Это достаточно легко делается. Если вам будет сложно в этом темпе, вы будете не успевать, некомфортно будет, можете замедлить темп настолько, насколько вам это будет необходимо. Повторюсь, Базовые принципы вокала мы с вами здесь тренируем, натяжение, точка, работа обязательно. И следим за тем, чтобы мы были в грудном регистре, для многих это актуально, и чтобы не было воздуха. Я сейчас беру телефон и так же, как вы, поставлю распевку с телефона. Еще хочу сказать следующее. Пожалуйста, слушайте всегда минусовку распевки перед тем, как ее петь. И мысленно, мысленно обязательно пропевайте. То есть посмотрели, как я спела, услышали, выучили, запомнили, послушали минусовку, поняли, где вступать. И дальше спели, ну так, в полголоса, в полголоса спели, а потом уже поете в полный голос. Угу. Вот здесь я уже ощущаю потребность и необходимость менять позицию, выходить в микс. У вас может быть это пораньше, может быть попозже, в зависимости от вашего голоса, от ваших способностей, изначальных данных. Но отследите обязательно этот момент. А не ждите, когда уже вам <къех> и вы не можете вообще петь. То есть, как только легкие почувствовали дискомфорт, сразу останавливайте. То есть, вам нет здесь задачи дойти до конца и вернуться обратно. Нет, у вас есть задача на удобном диапазоне, на низах и серединке отработать точку натяжения и работу. Вот если у вас не будет точки, и не будет натяжения, звук будет разболтанный. И, -и, -и, -и, -и, и даже ноты поплывут, понимаете? То есть, если вы не делаете базовый принципы вокала, у вас поплывут ноты. Это очень важный момент, если вы чуть-чуть где-то не попадаете, это может быть из-за того, что вы не используете базовые принципы вокала и не держите правильную певческую позицию. Поэтому важно сфокусировать звук, собрать его. Вот прям пройдите по пунктам. Ага, точка есть, работа есть, натяжение есть. Или спели, записались на диктофон, чувствуете что-то не то. Задайте себе вопрос. Было натяжение? Ага, было. Точка, была-была. Работа. <связывая> угу. А все вот работы не было, да, значит уже будет звучать не так, как надо. И потом также с песни вы будете себя проверять. То есть нет такого, что «Ой, сегодня я встал не с той ноги, мне что-то не поется». То есть все у нас очень четко происходит. Выполнили по пунктам. Все пункты выполнили, значит получится. Не выполнили, значит не получается. Да? Значит нужно добавить недостающий элемент и все будет хорошо. Вот таким образом вы отрабатываете распевку отрабатывайте натяжение обязательно и направление звука у вас будет обязательно назад вы как будто сок через трубочку до да, втягиваете и и и назад и важно чтобы вы эту распевку отработали на все гласные начинайте с и затем я рекомендую взять у далее о а и э. А и Э самые сложные, они самые объемные. И вы э, почувствуете, что... На самом деле, каждая гласная будет у вас по-разному звучать, и разные будут ощущения. Это связано с фонетикой. Зафиксируйте это. Вот там, где вам сложнее всего, возможно, это будет звук А, вам необходимо будет как можно больше петь именно на этот звук. То есть, допустим, на звук И вы разогрелись, все вспомнили, и потом несколько раз поете на звук А. Ну, несколько раз, раз в 5. То есть, понятно, что не нужно 25 раз петь, это очень много. И когда вы будете отрабатывать звук, а и звук Э, такие объемные звуки, я рекомендую вам уводить этот звук в NG английский. Попробуйте прямо произнести монин, монин. Зафиксируйте здесь эту точку, и затем попробуйте отправить туда звук А. Uh, uh, uh, uh. Может, немножко такой гнусавый быть призвук, но для тренировки это окей, okay. но только чтобы это не было а -а -а, совсем гнусаво, да, такой легкий, легкий гнусавый призвук может быть, но вам это поможет сделать фокусировку звука. Иначе он у вас будет а, а, очень широкий и может расползтись, расползтись. Если у вас возникнут вопросы, какие-то комментарии по звукам, что вам удобно, неудобно, обязательно мне пишите. Я вас дополнительно проконсультирую. Но в целом вот такие рекомендации. Отрабатывайте где-то неделю эту распевку, вот так на каждую гласную. Должно в результате все стать удобно, удобно. То есть мы с вами эту каждую гласную фонетику прорабатываем здесь на простой распевке. У нас даже согласных звуков здесь нет. Для того, чтобы потом уже как пазл в песне у вас эти звуки встали. То есть это такой сейчас прям самый-самый первый нулевой уровень работы с гласными звуками. Отнеситесь серьезно и прямо так кропотливо постарайтесь ежедневно или, если каждый день получится, 2-3 недели отрабатывайте эту распевку, постоянно к ней возвращайтесь до тех пор, пока вы не почувствуете легкость в исполнении каждого звука. Работайте, трудитесь, у вас все получится, я в вас верю.